Выбираю платежную систему. Это будет, будет Payer. Значит, вставляю свой номер кошелька и ввожу 12 центов. И только 10. 12 не дает. Но будет 10, так 10. Тут главная сама суть. Заявка на вывод сформирована. Закрываю вкладку. У меня на счет для вывода 2 цента. И значит, смотрим историю. Вот мой вывод. заявок на вывод цвет в обработке. Нажимаю я на паузу и продолжу после того, как деньги уже поступят мне на баланс Пайра. Я думаю, с балансами здесь все понятно. Далее, с что делать для того, чтобы не нужно было ежесуточно заходить и продолжать свой